Первый вопрос к нашему правительству. Почему пенсионный фонд с казна, государство государства, казенное, пополняется за счет наших средств, которые мы зарабатываем в поте лица своего? Почему такие дыры в бюджете происходят, когда в нашем народе, в нашей стране каждый второй человек рабочий, это статистика, настоящая правильная статистика, что каждый второй у нас официально трудоустроен. Если не считать детей и пенсионеров. Каждый второй. Куда деваются деньги, блядь? Куда, сука, девается бабло? Кому-то, блядь, дачу строят за, за эти деньги, за которые мы кровно зарабатываем. И поэтому живем в нищете, в полной жопе. И что... И молчим в тряпочку. Набрали водичку в ротик. Я не знаю, кто тупее в нашей стране. Власть или народ. Вот так вот. Понятно тебе? Подписка. И вся фигня.